Всем доброго времени суток. Меня зовут Михаил Щегольков. И сегодня мы изучим тему группировок. Давайте немного вспомним то, что мы делали на прошлом уроке. Мы получали данные из табличной части запаса приходных накладных. То есть вот из этой табличной части получали информацию о анклатуре, количестве, сумме, цене и так далее. Сейчас я получил информацию из всех приходных накладных, начиная с даты, которую я указал это 15.08 получил данные ставлю части запаса номенклатура сумма, количество через ссылку получил информацию о контрагенте, ну и собственно саму ссылку тоже вывел ранее мы в конструкторе запроса работали с закладкой итоги, то есть мы э, указывали группировочное поле ну допустим я хочу узнать сколько я всего купил товаров у контрагента в суммовом количественном выражении и какого конкретного товара а также ну собственно мы указывали итоговое поле, то есть какие Итоги мы хотим получить. Система обходила результат запроса и подсчитывала эти итоги. В результате мы получали вот такую таблицу, где видели э, на какую сумму в целом мы купили э, товаров и у какого контрагента, а также при разворачивании можно увидеть, какую именно позицию номенклатуры мы получили. И дальнейшее разворачивание давал нам детальные записи, которые, собственно, и складывались. Можно всегда было видеть, собственно, какие суммы складывались, какое количество складывалось. И при желании даже открыть приходную накладную. То есть мы в одной таблице получали и итоговые данные, и детальные записи. Иногда это удобно, иногда наоборот нужно, чтобы были только итоговые записи. Для этого как раз используются группировки. Давайте мы вернемся к Потому, что у меня было в начале урока, то есть не было никаких итогов, а была просто итоговая такая таблица. Давайте мы ее еще отсортируем по номенклатуре, по контрагенту, тогда будет видно, с чем мы будем иметь дело. Перейдем на закладку порядок. В первую очередь я хочу смотреть, что я покупал в алфавитном порядке, а потом, если у разных контрагентов покупал, то и контрагентов в алфавитном порядке. Нам нужно поставить флаг автоупорядочивания, чтобы Ссылочные данные, данные справочников сортировались по их основному представлению. В данном случае это по наименованию будет. Нажимаем ОК. Нажимаем Выполнить. Ну, вот мы видим, что, например, варочную панель мы покупали несколько раз, пять раз у разных контрагентов. А мне для анализа нужно увидеть, сколько всего я варочной панели купил, например, или сколько я варочной панели купил именно у этого контрагента или у этого контрагента. То есть, по сути, мне надо эту таблицу схлопнуть по колонке номенклатура или по комбинации номенклатуры и контрагент. Давайте мы оставим только номенклатуру суммы и количество, а потом еще и контрагента добавим. Возвращаемся в конструктор запроса. Убираем ссылку, убираем контрагента. Окей, окей. Выполнить. Итак, нам надо, чтобы эта таблица, для того чтобы ее было легче анализировать, была схлопнута по колонке номенклатуры, чтобы все строчки, где совпадает значение в колонке номенклатура, были превращены в одну, то есть одна номенклатура, одна строчка. А значения в колонке сумма для этих строчек были сложены, суммированы и то же самое для колонки количество. Для того, чтобы указать программе, что схлопнив все строчки, где совпадает значение в колонке номенклатура, мы идем в конструктор запроса, переходим на закладку группировка и поле номенклатуры перетаскиваем в список групповое поле. Добавляем сюда номенклатуру. А вниз в список суммируемых полей добавляем сумму и количество. В результате все строчки где одинаковая номенклатура будут превращены в одну, значение в колонке сумма будет сложено и значение в колонке количество тоже будет сложно, суммировано. Итак, ОК. Okay. Нажимаем выполнить и видим что действительно варочная панель превратилась в одну строчку. Сумма Количество схлопнулось. Если нам нужно увидеть сумму и количество итоговой не только в разрезе номенклатуры, но и в разрезе контрагента, у которых мы его покупали, то мы идем в конструктор запроса. И нам нужно добавить сюда, в групповое поле, еще и контрагента. Давайте мы его и в поля запроса добавим. Развернем ссылку, дотащим сюда контрагента. Перейдем на закладку «Группировка», добавим его сюда. И я хочу, чтобы он был вверху, самым первым. На закладке обнимем псевдонима» его перетащу. ОК. Выполнить. И вот мы видим, что варочную панель у контрагента Fortis мы купили на общую сумму 13.530 в количестве 2 штуки, а у контрагента RusTransService купили на общую сумму 94.900 на количестве 13 штук. Таким образом, количество группировок может быть неограничено, количество полей, которые суммируются, тоже неограничено. Кроме того, что мы можем суммировать, мы можем получить среднее, минимум, максимум, например. Можно использовать различные агрегатные функции. Все вот мы в результате получим, что мы получим максимальную сумму и минимальное количество, которое мы покупали для данной позиции номенклатуры у этого контрагента, то есть для комбинации группируемых полей. Давайте мы еще и с запросом разберемся. Здесь используется ключевое слово «группировать по». Здесь перечисляются колонки, по которым схлопывается таблица по номенклатуре и по контрагенту в данном случае. А для полей, над которыми... Некоторые действия выполняются, суммируются они, или максимум, или максимум вычисляется, или минимум вычисляется. Для них указывается агрегатная функция, минимум, максимум или сумма у нас была указана. Ну и, собственно, само поле в качестве аргумента этой функции выступает. Итак, мы сегодня посмотрели группировки. На следующем уроке мы посмотрим, что такое объединение. Посмотрим, как работать со временными таблицами. Еще раз столкнемся с группировками. На этом урок окончен. Желаю вам успехов в работе. Всего доброго. До свидания.